Ай-яй-яй-яй-яй. Да, ну ребра говорили прямо вот с этой стороны. Просто это, это, это прикольное ощущение, вот Первый удар вообще четкий был. Ну, у меня я 20 тонн песка перекидал. У меня вообще это уже... Зачем? Куда? Зачем кидать? Ну, с внутренней отделкой. Ну, 20 тонн песка вот. Да. да. Ну ребра говорили прямо с этой стороны. Сюда давал, да? Он, ну да. То есть вечером вот я домой приходил, с утра просыпался, я даже встать не мог. То есть это ну, больновато. Правда. Вот одна сторона была. А, И, может спусть... это мышцы? А? Может это мышцы? Да, Правая. Да. Правый да, разгибатель, не, не, не знаю. А когда был? Две недели назад. И после этого у меня еще угу. пищеварение проблем стало. До то этого есть, не было. Промпонос. Ну и это. Ничего не, как я помню, у меня вообще желудочный сок особо не выделяется. То есть вечером покушал, сюда сходил. А запоров нет, только понос? Да, только понос. Давно уже. Ну вот уже практически деньги не... противирусной эти пропил, ну, для кишечника. У меня. Нет, просто я уже давно хотел... Никак не решал. Пасху можно? А боль так и не такая была в ребрах, не как будто как продула. Не да, перетренировали, нет? Нет, я как бы знаю, как это все. А занимайся? Да. Чем? А культурист сейчас отдыхая Худой стал. Mm -hmm. Давно ага. занимается? Ну, 4 года точно. 5 даже. Где? А спорт он вообще сам здесь, сука. Спина, наверное, уже, сейчас скажу, годик, наверное, полтора точно. Но она вот то воспалиться, у меня больше всего это грудное дело. Я вот в том году как раз в адреналине на брусья залез, опустился, у меня как пережало там что-то. Я лег, да. и минут три лежал не вздохнуть не учебу. Да. Да. Воспаление было, девчонка приходила, она на той стране живет. Сама она с Дмитрограда, у нее отец, дед занимается вот костоправчеством. Да? Да. И она как бы это как бы умеет, вот маленько вправляла меня, но у нее селенок не хватало потом. То есть она меня там намнет, мне легче становилось, но на место не ставила ничего. А именно этим просто прижимал. Через интернет. Это ютуб. Да. Что-то, то мы там делаем, да? Да. Не то, что мы не делали. Не то, что вам, да? конечно. Ну да, он чисто молоктем, руками. Страшно. Да я он сидел, послушал. А что он сильно кричал? Ну, он сильно орал, да. Так. Поясница болит давно, да? А, еще и пояснить, да, вот вчера плитку резал, то есть в наклоне, а и у меня вот в ягодицу, да, прям, то бокалка, вот почки, вот в этих местах вот побалит. Более в пояснице, по центру, по бокам, да? Да. Ну и позвонок, как прям, вот, ну, грудного отдела, в центре вот, По бокам отдают в ягодицу, куда? Влево. А давно это было? Ну, вот вчера, да и а так, периодически, периодически все равно дает, знаете. Вот, у, неделю назад, как бы, прогулка была, часа... Ну три, все, у меня прям вот это место, вот как будто такой прогиб получается. Ну просто ощущение. И прям тянет, не нагнуться, ничего. Нога слева, справа, задняя поверхности не имеет. Не, не имеет только когда в приседе просто сидишь там. Ну, присел. так, все, они не имеют, начинают. А, кстати, Судороги, да, бывает вот с памятью хреново, не помню, большой это палец, то ли налево, то ли на правый. Не имел. Иногда. Сейчас маленький. Перестал. То есть, нет такого, что по задней поверхности тянул, как нитка до икры? не такого нет. Не зудит, а утром ставится, нога не зудит, не ноет, не колет ничего. не вот у меня только руки, вот эти вот. Пахнет стреляет? Нет. Между лопатками и да? Да. Ну, прям чувствую, поворонки и Больше влево-вправо лопатку отдает? Или по центру? Я вот просто памятью хреновая, я не помню. То ли это. Вот, ну, вот с... был у вас справа. Да, да? справа. Чё mm. замечаю? То есть когда потягиваешься и сзади кто фотографирует, у меня вот, вот так все. Mm. То есть жимы делаешь тоже вот так вот у меня все разводки делаешь там тоже вот моя одна рука ниже. Пришлось что же работаешь. Сколько там после? Скаки 20. 20 тонн перекидал один. А что, не был помощником или что, заработать хотели так? Нет, просто за другое дело другое, я это делал, таскаю. И целый день так да, кидали? Ну да, а что? Замок строить? Нет. В брусчатка, правда. ну брусчатка, ложь, там это, землю вытаскиваешь, потом засыпаешь очень много песка, чтобы все это не просело. Ну, Понял, да. Конечно, да. не нравится, когда начинается... Вот сердце стреляет тоже, да? Да, тянет до этого. Вот когда им в то идет. Позвонки начинает сердце тянуть. Шея болит? Да. Как всегда, но болит по утрам болит. Не всегда, конечно, зависимость. Что днем делало Да. Где? Слез, слез, слез. Затылок. Затылок давит иногда. Давление 120 на 70. Ноль. Весил 95, был давление, конечно, высокое сейчас, все надо называться. Сколько весили? 95. Сейчас сколько? Сейчас 80. Это давление получится, да? Да. тут да, вот сушка была, потом тут пандемия, все слил нафиг, отдыхал, забил на всех. Гематокрит завышен, я тут кровь сливал. дня назад. Сливаешь? Я дом сливаю. Куда, Куда сливать? Шейкер. Uh -huh. <laughs> uh -huh. Ну, в этот раз 300 всего сошло, встал просто, кровь густоваться, забыл выпить ее. Я обычно аспирин пью, uh -huh. и, ну, большую дозировку и воды очень много. Uh -huh. По пол-литра сливаю. Артериальный, да? Да. И что, слабость? Нет, ничего нет. Ничего нет. Желчный, желчный, желчный проблема? Да нет. Очень много кушать приходится. Там до 10 грамм углеводов выходит. Сначала, по-моему, просто желудок как бы отвык, фермент не урабатывается, а отвыкет. Походу вот из-за того, что что-то там пережало. Так, Желудочный э -э -э, сок. Трапевты валят? Сейчас нет. Глаза бывает, как песок попал, мусор? Нет. Не, У нет. меня зрение вдаль хреново стало видеть. 6 месяцев где-то назад уже. Прям при то треск сдали вообще плохо вижу. Плечи болят? Блок, Нет, у меня вот травма была. Только я не будет? ходил ни с ни ним не делал. Три месяца вот, вообще не занимался. Сильно Ну, 50 килограмм гантели опускал. Потом пошел на трицепс, На штангу сотку повесил, вниз опустил. Мне тут что-то щелкнул. наделал, на день все. То есть ни руку, ни вверх, ничего не мог делать. Нет. А? Затеклая Нет, ничего не было. Просто боль жесткая. Жесткая боль. Просто дали паузу и все, да? Да, три месяца. Руку не делали, да? Нет. Пускай угу. стоит просто дика, да, смотри? Наверное, Нет. да. Совливость, тошнота в окружении. Нет. Нет, тошноты нету? Нет. Вредные привычки. Спорт. Не бью никто Нет, вообще. Утром сколона в спине? Нет. Ну, просто вот когда им воспаление, встаешь конечно, все болит. Сейчас вот приобрел этот асконсский матрас. Блин, полегче стало. Полегче? Но ну, перестали руки так часто отекать. Ну, это okay. не медь. Я на жестком спал. Мне встан-ворочил. Сейчас заток на спине. Сплю. Я даже на боку не сплю. Раньше mm -hmm. на боку спал. Страны сердца. Левая сторона. Uh -huh. Любитель. Расскажу, может, да? Так, правая сторона перенапряжена. Левая не особо, да? Здесь больно? Да, маленько. У вас больше, да, вот так вас а, вот сообразно вот сюда восклоне. А, его вот там сгибает, да? Амортирует. Вдох. Выдох. Да. Здесь есть? Нет. По нулям, да? Ну? Тут тратить. Нет, нет. Здесь Тут немножко есть. Здесь немножко. Тут? Нет. Тут. Да. Вот в прямо рядом с коленкой. Тут. Ну, немножко ну, Больше, да? нажать. Тут? Нет. Тут? Нет. Здесь? Нет. Здесь? Ну, неприятно. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вот. Правая сторона перенапряжена. Тут вправо ушел. Седьмой влево что Нет. Хрустит? да маленькая. Тянет шею грудь Шею. Хрустит, О, да, хрустит, да, да да да да да да да да да да да да да да да тянет. Дошло до туда, да? Да. Слева будет. Слева прям Горит там, да? колища такая такое больше. Сколько приседали-то килограмм? Я не приседаю. Я за здоровье свое маленькое. Только жип ногами делать? Да. Вдох. Выдох. Опа. Вдох. Выдох. А жиб ногами больше меньше думать вреда? Вдох. Выдох. Ч делать? Раскибали, сгибание, да? Да, ну я, я... Я же делаю по правилам, я сильно не закидываю, что мне от таз не отошел. И я с этим это. Дох. А почему вода плохо сваивается? Какие-то хрусты, видите, у вас сухие, как ветер. Ага, ну я не разбираюсь, спрашиваю. Обычно таких хруст, кто мало воды пьет, власть, но вы очень много Я очень много воды пью. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Так, у меня сейчас правый палец на большой это большой палец на левой ноге, а не мел. Конец почувствовали, да? Вспомнили, то есть как он. Да-да-да. То ли еще будет. Вдох. Выдох. Чуть-чуть, да? Нифига себе! Все, Красавчик. Выдох. Прикольное ощущение. Mm -hmm. Выдох. Ага. Клесничку начинаем. Вдох. Выдох. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, вот он самый главный, да, тут у нас? Вдох. Выдох. ай яй яй яй яй Выдох. <свят> Ноги отдало? Да хрен знает. <свят> Палец перестал не бить? Не знаю, ещё пока. Знаю, да. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох. Руки стреливал? Да. <соспоряд> В обе? Да, вправо, по-моему, больше. Ой, влево, влево. Путаюсь. Вдох, выдох. Вдох, выдох. <соспоряд> По мизинцам По -показ. По так это дрожить этот. Угу. Не крючить руки? Нет просто эта вибрация идет здесь что есть что, расслабил нет ничего не могу. тут нет здесь нет здесь нет тут нет тут нет здесь нет здесь было ближе к колянам ну да нет вот с этой стороны нету ничего тебе нет. здесь нет здесь нет тут нет тут нет Первый удар вообще четкий был, все тело почувствовал, угу. все до окончания. просто это, блин, прикольно прикольное ощущение. Прикольно да? опять. Руки колики? Да, конечно, и ноги все блин, весь ватный. Че там жестко было, да все? Жестко. Сейчас потрогать у того. А я че блин, пойму что ли? Фу. Eh? Поднимайте голову, поднимайте, uh -huh. поднимайте, поднимайте, поднимайте. поднимайте. <laughs> синдром теннисиста. Давай. Я то гантелями говорю, шиба до полтинника шиба. доходил вот, сейчас шиба откатил. Шиба штангой, да? Нет, у меня вот локти, плечи, болят. Ничего. То есть, ну, там же, получать штангу ты ее не сможешь никак, то есть она у тебя фиксирована, а гантелями ты как бы... Может двигать. Ну, да. вот. то есть, тут. Я шиповник варю. Шиповник отвар. Желатином. Туда еще витамин С. Да. И желатиновые такие кусочки. Зачем? Ну, ну, ну, есть, витамин С, концентрация дикая. Дикая? Его через трубочку, чтобы а -а -а. Не ну, ну, ну, ну, ну, то есть, ну, ну, ну, то есть, витамин С то есть, ну, ну, Выдох. так. <свист> Раз. Все Раз. Раз. Раз. Как Раз. Там в Раз. отделе Раз. были тут. Э, так. Один позвонок влево, другой вправо, да? в грудном отделе вот здесь, где-то в этом месте, да? Т-образный склиоз, то есть, хорошо, что у вас такое не серпантином, не долларом, да? То есть, в эту сторону, больше влево, больше влево. Он так останется на все время теперь? Сейчас градус убрали мы, какой-то градус убрали, мышцы расслабили. Сейчас главное, чтобы те, которые мышцы были напряженные, очень сильно, да, тот, куда то и обратно не напрягались. Да, поэтому нам нужно это расслаблять. Это напрягать. Ну, за счет сейчас таких примитивных упражнений а я вам раз. все буду давать. А именно вот это вот, что у меня там сверху говоришь этого? Вот. Все, убрали. А что это именно там торчало? Какая часть? Это седьмой. Седьмой, он, седьмой он, он, и он, шестой. Он вылазит вот так, что это? Да, да, он должен торчать Не настолько, Офигеть. насколько торчит. Вообще не торчит. Это из-за чего вот осанка? Сидишь да. криво осанка. в телефоне. Вот. вот этот телефон сюда выпирает. Вот это тут напрягается у нас, да? Так вот мы сидим еще. Ага. Вот так думает, мы еще сидим, да? Это, да так? Нет, не, не, так? Нет, не. я это, стараюсь за собой следить. Mm -hmm. Вот как у меня все эти проблемы начались, как бы все заслуживают. Стараюсь да? это. Диафрагмы mm -hmm. дышу, вот это все. Все одно да? Да. прокашли на смысл подхождения. Может, слить, и могло... <с> У вас но <с> так уже говорить. Я да, говорю, брызгаю, да? но это вот и это. Гематокрит все завышено, давление поднимается, пазухи и я постоянно этим ксемотозаменным брызгаю. Ну, сейчас меньше, один раз там пораду. Угу. Ну, Нескординированные боли будут по всему телу, да? Весталдар, соответственно, не поболят. Где-то может гематомка, где синяки будут. Тяжеловато будет вообще переворачивать, ходить. А я... Кому-то кто-то э, через три дня уже идет в зал, кто-то э, плашка лежит там две-три недели. Я больше вообще, я даже в сторону турников не мог смотреть вообще месяц. То есть да. я вообще прям... И там жёстко пугался. Да, ну у меня пожёстче все было, да. По По-хуже, чем у вас. Поэтому, что мы сейчас делаем? Че, там пошло не Да. Ну вот под конец оба сначала не меля, по раз я отпустил. А вот на руках. Это не из-за гематокрита, то есть я все как все это, вот все смещение, просто Грудной отдел вообще там щеки фазирован маленько был. Поэтому банную наполняем по возможности, да? Туда пачку соду кидаем. 50 грамм Прям всю пачку. 500 грамм Температура воды теплая, 40-37 градусов. Ну, практически входил. Вот. Туда два купачка от этой эмульсии. Это, ага. это вытяжка с малосаны. Вам процентов 50 сразу станет легче. Да. Понятно, да? А сколько лежит там? Лежим мы 15 минут. Таких процедур 10 через день. Выходите, не споласкивайтесь, Чуть-чуть только вытираетесь. Ну, я так и делаю, я не вытираюсь. Mm -hmm. все. Ну, да. Кожа, чтобы питалась. И, и все. Режим Пусть... отдыхаем. Значит, в период 17.00 до 19.00 делаем упражнение. Будет легко. Написано 10 отжиманий, значит 10. Не больше, понятно, да? Потом через недельки-две добавите какие-то свои упражнения, турничок туда-сюда, да. По самочувствию посмотрите по тренажерному залу. Вот Когда первый мы... удар, блин, больше не болезненный, а просто человек пугает. Потому что реально кому атомы весь рассыпаешься. Руки такие здоровы, кому то все. Каждое нервное ок... ну, окончание, ну, да, то, вот да, эти да, точки, да, просто. все ну, тело было? было, было особенно, скрепился в зону. Просто трос такой формировался. Так, три валька делали вы? А? делали Так, значит, мы один-два раза в день делаем, это в обед и вечер. Лежим на жесткой поверхности, не на кровати, да на полу я все. Вальки сюда, да, и под колени. Что в подвешенном состоянии были, Затыл, слегка касался пола. Понятно, да? Что повторялся у вас? Вардос, вардос. Понятно, да? Перед сном парим ноги. Спать uh -huh. ложитесь. В 10. 10? Все, все. Это хорошо. У меня режим. Я по-другому не могу, у меня прямо сам. Не Тогда все будет хорошо, если снимать с собой просто. Вот, ну, на животе спать нельзя, знаете, да? Да. Я на щел... боку, либо на спине. Матрас купили хороший, знаете, да? Да. На да. угу. ну, а гору у меня прям все нарастающе пошло, нет, надо покупать. Водичку горячую попить еще каждые 40 минут каждую да. сотку по три глотка горячего ага. по три глотка Горячий. Ну промолка чай как нам начали с угу. соды только без по три 3 попьете утром угу. стакан на ночь стакан перед зарядкой стакан ну, и сегодня, перед едой дня. за 15 минут привода да, да. вытяжки с синюхи голубой рост николириана 10 раз мощнее трава такая попьете ты раз в день перед едой чайную ложку стакан воды стараясь больше и смещать лучше изминать. Кстати, вопрос, а на видео у всех говорить это. Ноги не скорее а почему? Это перекос таза опять идет. А, -а, -а. Может, таз перекос, всё, ну, и таз перекашивает. Ну все, класс. Молодцы, что занимаетесь собой. Я думаю, что все будет нормально. Все, что я увидел, мы поправили. У -у -у. И смещения, конечно, сильные были Грудно, в шее-грудном переходе. Вот, поэтому мы бережем себя.